Всем привет! Этот выпуск пройду с тобой я, Анна Глазунова. Ровно 10 минут мы будем говорить с тобой о событиях, которые происходят в университете и за его пределами. Итак, сегодня ты увидишь. Совместную образовательную программу реализуют Казанский федеральный университет и Итальянский университет Мессины. Казанский федеральный посетила делегация из Китая. Вселенная полна загадок, лунные колебания раскрывают свои секреты. Миноборнауки впервые потребовал от вуза вернуть деньги, предоставленные в качестве государственного гранта. Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ должен выплатить в бюджет 22,5 миллиона рублей, поскольку его лаборатория не достигла обещанных государству результатов, а ведущий ученый гражданин США не выполнил обязательства по личному присутствию. Ну а тем временем Казанский федеральный университет подписал соглашение с университетом Мессины о реализации совместной образовательной программы. Подробнее в нашем следующем сюжете.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 Президент Турции сделал данное заявление на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития во вторник, 25 июля. Об этом сообщили ряд СМИ, в частности, агентство Рейтер. Анкара подписала договор с Москвой о покупке российской зенитно-ракетной системы С-400. Об этом сообщил президент Турции Раджеп Радаган. На заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития передает турецкое агентство Анадолу. А МИД Турции устами своего министра Мевлю Тычеву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 И это неудивительно, ведь ежедневно в глубинах далекой галактики происходят изменения. На этот раз под удар попал естественный спутник Земли. Отразятся ли колебания Луны на судьбе человечества, разбиралась Адель Шамилова.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 Остаются открытыми. Адель Шемилова, Роман Самарин, Универньюз. На сегодня это все новости, которые приготовила для тебя команда Универньюз. До скорых встреч.